Всем привет, с вами Дмитрий Урсул И в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить на тему Apple Loops, как с ними работать И вообще, что это такое Потому что очень часто задают вопросы Не до конца понимают, как ими пользоваться Ну вот в этом видео давайте Такую вот ликбезную информацию Быстро пробежимся, надеюсь будет для многих полезно Итак, что такое Apple Loops Это Apple Loops это в первую очередь Библиотека лупов, которая идет В коллекции с Logic. Их можно скачать через Sound Library Manager, то есть, можно открыть менеджер. Здесь есть различные лупы. Вот Apple loops есть. Тут можно выбрать э, разные пэки дополнительные. Вот, но ну, у меня установлено все, поэтому давайте сразу закроем это окно. Значит, идея такая, что с, вместе с Logic идет большая коллекция лупов. Э, у них, скажем так, открытая лицензия, то есть их можно использовать своих продакшенах и так далее то есть если у вас купленный лоджик вы можете спокойно пользоваться этими лупами для а, своей работы то есть использовать их в продакшене и здесь ну довольно такое внушительное количество различных лупов вот если мы откроем вот здесь их отдельное окошко apple loops у нас apple loops делится на четыре категории это аудио лупы классические дальше у нас есть MIDI лупы они помечены вот таким зеленым значком также у нас еще есть паттерн лупы, это появилось с появлением паттерн регионов с обновлением 10.5 И еще есть драмер лупс, то есть лупы, которые сделаны из драмера Ну и, соответственно, я могу сейчас, например, выделить только драмер лупс Вот у меня показываются они И, соответственно, при, при перетягивании их в проект у меня будет создаваться нужный канал с настройками драмера И, собственно, сам луп Который играет, uh, у нас у каждого лупа есть определенные параметры. То есть, если мы говорим про барабанщика в данном случае, это, как правило, количество ударов, то есть биты. Тут можно, вот, давайте сейчас я сделаю чуть побольше, чтобы было виднее. Uh, то есть у нас вот есть битс, у нас есть темпо, у нас есть тональность, но тональность для барабанов у нас не актуальна, поэтому здесь прочерки. И есть колонка favorites, то есть мы можем галочки ставить у тех лупов, которые нам нравятся, и соответственно с ними потом к ним возвращаться и с ними потом в дальнейшем работать. Uh, внизу у нас есть слайды предпрослушивания, то есть мы можем uh, здесь громкость выставить, чтобы просто послушать. То есть разные лупы, как я уже сказал, можно отмечать. И ну давайте про это меню чуть позже расскажу. Давайте вернемся к другой категории, к аудиолупам. И у каждого лупа у нас есть еще и тональность. То есть если это не барабаны, то есть, например, что-то мелодическое, например, гит гитара, то у нас вот здесь есть помеченная тональность. В данном случае это ре мажор. Но в чем основная суть? Apple Loops. То, что они максимально связаны с лоджиком И вот вы знаете, что у нас у Logic'а можно указать тональность, какой у нас тональности проект. То есть до-мажор или ля-минор или любые другие тональности. И Apple Loops автоматически подстраиваются под проект. Мало того, что они подстраиваются под темп, то есть у нас вот мы можем, например, найти какой-то допустим вот этот loop. Вот мы видим, что оригинальный темп был 90, но наш проект 120, поэтому сейчас воспроизводится все в том темпе, в котором, который у меня в сессии стоит, и в той тональности, в которой у меня стоит сессии. Поэтому некоторые лупы могут звучать немножечко как будто бы не очень качественно. Это связано с тем, что автоматически аудиолупы подстраиваются по тональности, под темп проекта, и иногда кажется, что они как будто, как будто булькают или как-то очень странно звучат. Я рекомендую в этом случае все-таки делать выравнивание по тональности и, например, искать ту тональность, которая вам нужна. То есть, если у вас уже сессия собрана, у вас уже есть какие-то партии, э, и вы не можете взять и поменять тональность, потому что у вас все записано, то тогда вам придется, ну, либо э, привыкать к тому, что... Ну, точнее, смириться с тем, что луп может не очень качественно звучать, если он сильно транспонируется. Вот, например, вот здесь у нас тональность соль, а тут у нас до, и это почти... Ну, это не почти, это пол октавы, считай, квинта. И это, конечно, очень сильное изменение. Хотя с синтезаторами это прям так явно не слышно. Но какие-то более акустические инструменты могут слишком сильно исказиться например, гитары, бас-гитары и так далее. Поэтому выбирать стоит тогда тональности ближе к вашей основной. То есть до мажор, значит там до, ре, может быть, си. То есть, вот в этом диапазоне выбирать лупы. Если же вы только-только начинаете, не знаете, чего начать и начинаете с лупов, то вы вообще ничем не связаны, никому ничего, как говорится, не обязаны. Вы можете найти нужный вам луп, и чтобы слушать в, оригинальном, в, оригинальном, э, в оригинальной тональности, то вы можете вот здесь поставить галочку «Play in Original Key». То есть вы можете э, поставить вот этот э, пункт. Сейчас посмотрим, да, он отметился. И теперь все лупы будут звучать в той тональности, в которой они были записаны. Каждый луп сейчас прозвучал в своей тональности Давайте, если я поставлю обратно Plain Sound Key Теперь вот эти все лупы будут звучать в одной тональности, а именно в до мажоре И так далее То есть вы можете сами решать, как вам работать это, ну, я думаю, такая очень важная вещь. Кстати, здесь можно сразу отметить какую-то другую тональность, отличную от вашей, но если вы, например, хотите послушать все лупы в тональности ми-мажор, вы, вы можете, ну, не обязательно мажор, просто ми-мажор э, или минор, вы можете вот здесь выбрать, э, но обычно по умолчанию стоит вот такая установка. То есть это что касается лупов. Далее, если мы что-то перета перетаскиваем, то у нас темп, если у нас в проекте ничего нет, то темп подстраивается автоматически под тот, в котором у нас создан луп, то есть, например, вот То есть вот у меня он предлагает э, logic импортировать темп. Я беру импорт. И вот теперь у меня темп 93. То есть как и записан этот луп. Но если у вас уже есть какой-то луп, и вы перетаскиваете что-то другое, вот например, то вот этот луп уже подстраивается под, соответственно, существующий темп в проекте. Привет, коллега! Встречаем! Ежемесячная подписка.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 У нас есть два пути. Мы можем просто перекинуть в пустое место. У нас создастся э, инструментальный трек, который озвучивает эти MIDI-данные. Ну и, по сути, это такой некий луп, который мы еще можем потом отредактировать. То есть, какие-то... Если нам не подходит. То есть, это довольно удобно использовать в таком виде лупы. Но, если мы этот луп перетянем на аудио трек, то он автоматически у нас сконвертируется в аудио. То есть, это тот же самый луп только уже сконвертированный в аудио. То есть тоже кому-то это может подойти. То есть не э, стоит бояться использовать MIDI-лупы, потому что они MIDI. Вы можете их также использовать, как и аудио. Ну соответственно, здесь все можно послушать. Э, то есть довольно удобно. И давайте пару слов скажу про браузер. У нас браузер по умолчанию открывается вот в таком виде. И здесь у нас есть категория. У нас есть категория инструменты. Мы можем выбрать, какие, какой инструмент нам нужен, соответственно, при выборе э, того или иного инструмента. У нас э, очищается вот это поле поиска, и уже их становится меньше. То есть, вот, если я сейчас выбрал барабаны, э, то вот мне показывается только все, что связано с битами. Если я, например, выберу здесь, очищу выбор вот этой кнопкой, выберу электропиано, у меня сейчас будут показываться все Electric Piano. В таком виде показаны не все категории. Это я должен обязательно упомянуть, потому что многие спрашивают, почему тут так мало категорий. На самом деле, вы можете по любой из них кликнуть. Вот, например, вам не нужны конги. вот Вам вот просто они никогда не понадобятся, допустим. Вы можете по ним кликнуть и заменить их на что-то другое. То есть, здесь довольно большое количество разных... Категории и подкатегории инструментов И вы можете эти самые конги заменить Ну на что-нибудь другое, то что вам нужно Если вы не хотите с этим морочиться То есть не хотите вот какие-то тут э, Перенастраивать себе вот эти вот категории вы просто можете выбрать вот такой режим э, с, с, как бы режим столбцов и в нем уже у нас доступны полностью все инструменты то есть вот мы выбираем инструменты и здесь вот все что у нас есть в категории Logic э, в категории Apple Loops здесь все представлено то есть мы можем вот те же конги найти символы найти электрика пиана и дальше у нас уже идет характер этих электропиано, то есть это просто электропиано, это акустическое, это эффекты, ну то есть различные категории, которые так или иначе относятся к электропиано, то есть тут из разных стилей, жанров и так далее. Вот, можно просто по жанрам, то есть если вы не уверены, какой вам инструмент нужен, но вы уверены в жанре, в котором вы работаете, например, то есть там что-то дипхаусовое да, то вы можете вот брать дипхаус, а здесь выбрать бас, и вы знаете, что у вас вот здесь все выбрано для хауса, и при этом из категории бас. Вот. Или там, например, какие-то еще элементы. И так далее. То есть вы можете работать, как вам удобнее. то есть Здесь также еще есть настроение. То есть вы можете не жанры, не инструменты, а просто вот настроение. У вас есть какое-то нужно, что-то акустическое. Вот вы можете здесь вот вам подсказка, что акустическая у лоджика э, есть в наличии. То есть что вы можете выбрать. Либо вы можете что-то там, филы, да, какие-то заполнения, или что-то обработанное, электронное. Ну, то есть тут опять же категории, конечно, настроены. где-то, может быть, они не совсем интуитивно понятны. Но в целом, если вот здесь посмотреть довольно удобно и также вот вы можете сейчас он показывает у нас всю библиотеку вы можете выбрать какой-то конкретный пакет потому что э, вот вместе с sound library manager то что я показывал там идут э, разные пакеты то есть вы можете выбрать какой-то конкретный например вы хотите работать там в дискофанке например то вы можете взять и оставить только те лупы, которые к этому жанру относятся. Соответственно, мы можем вернуться в категорию э, вот такую, выбрать конкретный инструмент. Вот нам сейчас показано, какие инструменты вот в этом паке есть, и, соответственно, с ними работать. То есть довольно удобно. Uh, ну, в принципе, а, здесь, кстати, так еще есть поиск, то есть мы можем сразу показывать нужную нам uh, размерность, то есть 4 четверти или 5 четвертей, может быть, у нас какой-то особенный, там рисунок 6 восьмых, то есть можно сразу здесь отсортировать лупы по этим комбинациям. Ну, либо, если вы запомните название конкретного лупа, который вам нужен, можете здесь его вбить, и он вам здесь, соответственно, покажется. Только не забудьте фи фильтр все отключить и выбрать All. Тогда у вас поиск сработает грамотно. Это что касалось браузера. Давайте перейдем э, к самим лупам. Какие у них есть особенности и настройки. Особенно у аудио. Если у MIDI и у драмера все понятно, там просто создается инструмент, и вы там как обычный инструмент можете редактировать, то вот с аудио все не совсем, э, скажем так, предсказуемо. Есть парочку моментов интересных. Первый момент то, что у нас есть возможность... Регулировать скорость у Apple Loops То есть по умолчанию Flex у нас не включен То есть это надо понимать То есть да, у нас Apple Loops следует за темпом э, проекта Но Flex привычный нам на дорожке и на регионе не включен, то есть флекс не работает. У Apple Loops немножко свои алгоритмы изначально. То есть вы, конечно, можете включить Flex и работать, как с обычным аудиофайлом при флексе, но у Apple Loops есть немножко свои алгоритмы по работе со скоростью, так как это цикличный четкий луп, ограниченный количеством, там, ровным количеством тактов, то у Apple Loops есть свои настройки. Например, есть параметр Speed. Вы можете проиграть этот луп в двухкратной э, скорости, в четырехкратной, в восьмикратной или, наоборот, пополам. То есть можете половин, скорость, скорости, одна четверть, одна даже восьмая. То есть вот такой вариант. То есть у нас у вас луп увеличится. То есть, но ну, это все делается через свои алгоритмы стрейчинга и так далее. То есть это все здесь. Настраивается. Также можно делать реверс э, и так далее. То есть, в принципе, вот этот параметр довольно интересный. И не обязательно включать Flex для того, что вы хотите ускорить, и так далее. И еще очень важный момент, э, интересный у Apple Loops. Вот смотрите, у нас здесь есть в э, коллекции, у нас есть лупы с одинаковым названием, но с разными цифрами. То есть, вот, например, Launch Vibes. Вот я могу например, скопировать первый. Послушать его, допустим, я понимаю, что он мне не совсем подходит. Или я, например, могу что сделать? Я могу там скопировать сразу 4 штуки. Я понимаю, что 4 подряд таких лупов мне ну, как-то звучат немножко скучно. Что можно сделать? Вот здесь у нас есть такие стрелочки, и вот вы видите, что в списке появляются все остальные лупы с таким же названием, но с разными цифрами. Это называется ну скажем так, family, ну если дословно приводить, семья, семья лупов. То есть у, у этих лупов одно название но разные цифры. И такие лупы в библиотеке Apple Loops объединяются в такую некую единую семью по названию. И только за счет цифры они как бы различаются. И таким образом мы можем потом быстро на лету поменять. То есть я могу вот здесь выбрать какой-нибудь 25-й, здесь выбрать 33-й, здесь выбрать какой-нибудь 41-й. И вот у меня получается уже такая вот партия, рандомная и при этом так как у нас apple loops следует за тональностью произведения независимости от того что они были эти лупы записаны в разные тональности вот здесь это видно и в разных темпах apple loops у меня вот эти будут работать в одной тональности и звучать органично Ну, то есть, думаю, идею вы поняли Таким образом можно подбирать разные партии Здесь, кстати, довольно много э, лупов, которые вот, являются частью каких-то таких групп лупов И, ну, довольно удобно ими пользоваться Здесь, кстати, есть еще джинглы в категории То есть можно использовать их Вы наверняка их неоднократно слышали в разных видео на YouTube, потому что они, опять же, они не облагаются лицензией, никаких проблем с ними нет. И я, кстати, тоже один из таких джинглов использую вот на фоновой музыке к этому ролику в том числе. Поэтому пользуйтесь Apple Loops. Я вам вот показал самые основные фишки. Помните про них, помните про тональность, помните про работу с темпом, про скорость и про организацию вообще вот этого всего поиска лупов. И э, я еще обязательно запишу отдельное видео, которое будет посвящено тому, как создавать свои собственные лупы. Потому что этот вопрос напрашивается, но давайте этот вопрос разберем в отдельном видео. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул. Обязательно пишите в комментариях, было ли для вас что-то открытием в этом видео. Если остались какие-то вопросы, также пишите. Заступайте наш телеграм-чат, если вы еще не там. Ссылка на наш закрытый клуб с доступом в этот телеграм-чат в описании. Проходите, регистрируйтесь и получите сразу доступ к телеграм чату У нас там уже почти, ну, уже 1600 человек, но уже, так, движемся к 2000. Поэтому... Вступайте, будем рады вас там видеть Пишите, я всегда на связи Задавайте свои вопросы Самые интересные и часто задаваемые вопросы я обозреваю здесь, на YouTube-канале Вот в виде таких э, видеоответов. Э, поэтому оставайтесь на связи Подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик, чтобы не потеряться Ну а вам я желаю успехов в творчестве С вами был Дмитрий Урсул Всем пока!